6 марта в игре Монкас вышло обновление. И когда мы обновили игру и зашли в нее, мы увидели вот такие изменения. Разработчики добавили таблицу, в которой ты можешь указать свой возраст. Но, как по мне, эта штука самая бесполезная, потому что кто здесь будет писать свою дату рождения? Я уверен, что большинство людей, которые смотрят данный ролик, поставили не свою дату рождения в игре Among Us. Наверняка у большинства у вас стоит возраст лет от 18. Напиши в комментарии, какой у тебя стоит возраст в игре. Ну и также разработчики добавили супер отстойный перевод. Также разработчики добавили быстрый чат. Вследствие чего быстрый чат... Быстро оказался никому не нужным Все кто обновил Among Us и зашел в игру Ожидал здесь увидеть карту Airship Но естественно никакого Airship в игре не было Но все же разработчики уделили внимание новой карте В меню мап теперь есть свободное место для новой карты Airship Но в основном разработчики когда делали это обновление Добавляли новые баги Прям очень сильно постарались над багами Столько новых багов никогда еще разработчики не завозили в игру Among Us Но самое главное, что в этом ролике мы обсудим Когда же выйдет новая карта Airship И почему до сих пор не вышла новая карта в игре Among Us Но обсудим мы это все после короткой рекламы Рекомендую подписаться на канал Сак на данном канале выходят интереснейшие ролики, у которых качественная картинка и, конечно же, отличное качество звука. И всем, чела, ребятки, с вами я, Сагфорер. Ссылка на канал в описании и в закрепленном комментарии. После выпуска микрообновления в игре Among Us, разработчики начали тщательно работать над исправлением багов. То есть они начали исправлять те баги, которые вылезли вследствие маленького обновления. И они таким образом... Отдалились от разработки новой карты Airship. Но и посты в их Твиттере стали однотипными. И с того момента разработчики каждый день делают посты о том, что они фиксят баги, которые появились после этого маленького обновления. К багам мы вернемся чуть попозже. Но сама суть о том, что это маленькое обновление и в нем нету карты Airship, конечно же, очень сильно беспокоит игроков. И они все стали стучаться к разработчикам, мол, где новая карта. Ну а так, на секундочку, то, что разработчики сделали трейлер обновления, в котором новая карта Airship аж 10 декабря. Что тоже очень сильно беспокоит игроков. Из-за чего огромное количество сообщений о том, когда же будет новая карта Airship, просто нахлынулось на разработчиков. И разработчики на одно из этих сообщений просто отреагировали спокойно. Разработчикам задали вопрос, когда же выйдет новая карта Airship. Но разработчики написали, дайте нам сначала исправить баги. Если ты смотрел мой прошлый ролик, в котором я собрал все баги обновления, то ты понимаешь, то, что как много разработчики накосячили в этом маленьком обновлении. Потому что ролик, в котором я собрал баги, аж длится 8 минут. А теперь просто представь, вот это маленькое обновление и просто огромное количество багов. Ну а теперь карта Airship, огромное обновление. Ну и сколько же там будет багов. Ну и на этой почве, конечно же, понятно то, что обновление будет не раньше апреля. А это микрообновление было для того, чтобы протестировать, в принципе, ну и для того, чтобы хоть немножечко успокоить игроков. Но таким образом разработчики просто подлили масло в огонь. И на этой почве мы точно понимаем то, что разработчиков торопить не надо, потому что разработчики и так сильно стараются. Но просто проблема в том, что если мы не будем никак обсуждать разработчиков, то тогда в принципе в игре Among Us делать нечего. Вот такая путаница в итоге получается. Я тебе предлагаю спокойно терпеть. И стараться как можно больше играть в игру Монкас. Для того, чтобы поддерживать онлайн в игре. А то если упадет онлайн, то тогда и стимул обновлять игру Монкас у разработчиков очень сильно упадет. А в свое время, то есть где-то в сентябре 2020 года, игра Монкас обогнала по онлайну GTA 5RP. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И с вами был Чайок ТВ. Пожалуйста, ставьте лайк, если вы его еще не поставили, и давайте под этим роликом наберем тысячу лайков. Ну и также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Посмотри мои остальные ролики, тебе они точно понравятся. Всем пока-пока.